Итак, сегодня у нас такие мелочи, велосипедные. С одной посылкой. Что мы можем тут? Заказывал сразу в магазине. Смотрите, как мы поймали. Вот, три даже, три посылочки. Вот это да. Начнем как-то с маленькой. Ну там, в принципе, ничего интересного. Тут такие мелочи. Ого! Первый раз вижу такую большую буковку клея. Смотри, какая большая буковка клея. Они обычно маленькие, но это, кстати, хороший клей. Рекомендую. Бублер, салат, что-то там написано. Так. Следующая маленькая. Мне кажется, тут то же самое. Ну вот. Они обычно вот такого размера клея. Так. И последняя посылка. Тут, мне кажется, аптечка. Аптечка для да, велосипеда. Поглянем? Да, точно. Вот. Уже заказываю не первый раз такой. Это зачем? Ради чего я заказывал? не помню. Видимо, из-за цены. Потому что мне по факту такие штуки не нужны. Так как у меня эти ключи есть в большом количестве уже. Наклейки тоже есть. Обезжириватель есть. Может, просто цена была, я заказывал 1 Скорее всего, видишь, цены. И у меня привлекла цена. Ну, вот такая распаковка у меня сегодня. Ну, негде какая, но. Ну вот что-то. Что-то пришло. Там у меня еще кое-что лежит не распакованное. Фотоловушка через не пришла. Конечно. Вот ее распакую. И где-то может на 8 января поеду ее ставить. Так как уже начала выглядывать. Вот в таком большом пакете. Все, что пришел а -а -а. подписывайтесь ставьте лайки до следующих встреч